Дорогие друзья, я маг тьмы, итак, я знаю, где-то здесь в горах или где-то проживают маги, М маги, свет, земля, там огонь, ла-ла-ла, и тут их деревня, под их контролем, и чтобы мне их выманить, мне надо их разветовать эту деревню всю к чертям собачьим. А это муха. Начнем. Муха? Ой, огромная муха. Где? Вон, вон она огромная. Ой, ой, ой метеорит вылетел. Так, давай. Ой. Ну, ну, а, не Молния треснула, молния треснула. Это метеорит вообще-то. Дождь, это метеорит. На скорую скоро все, мы умрём. Погоди, мне да. кажется, или это метеорит и дождь? Ой, ой, твой дом бомбят, Олег. Ой, Я... Я на него всю пенсию потратила. Я на него всю пенсию потратила. Я плакаю, ну где? Надеюсь, мне вы, мэр выделит пособие. Ой, мой дом еще не сломали, выжал. Когда мой дом омолит? Чему твой сломали, а мой Что за не дождь? А когда Ой, какая-то огромная сопля. Веда! Это вот... Огромная сопля! Огромная сопля! Ловись тебе! Ай, Боже... Ай, я шкарала. Держите еще. Отправим вас в путь. А? Где а? ваши а? магии? Какая а? магия? шизофрения. Я бумага. Тебе Со мной не туалет. шути. Ему нужна туалет. Отдай им, где находится где находится база магов, света, земли, огня, льда, грозы, воды. Где они? Мы, от, мы откуда знаем? Вы что, мак... здесь новенькие? Нет, Это, блин, старенькие. Бесполезные! Я буду громить эту деревню, пока они не появятся. Ведь я... Маг тьмы. Если заполучить все... Осколки... Магии... Ваших... Все, ваше... все, все. И объединить... Ваших магов, которые эту деревню управляют... Тогда это можно это получить это такую власть. А, По щелчку не пальца нет. можно уничтожить пол мира, полгорода, пол, города. Ай, пол... Что, вообще да. всего на свете. А Лев тебе не кажется, или у него У него Шезан, но он не верит <соцентр> в магию. Ну, да. а это что по-вашему? Мы, это... Мы тебя Ты просто это... сопля. И просто огромная стопля. Да смотри, сейчас на тебя приземлится метеорит. Да это фильм. Да лови метеорит. Это Ой. фильм какой-то стоп Да я.. Я серьезно все равно, все равно от этого не это наверное мэр нас разыграл. да раз вы мне не верите где дом мэра Вон, э, вот где дом. Вот дом. держи подарочек мэр спи крепко Ой, ура! спи крепко мэр это... Я провалился это, это, это вот то, да. не... а, а теперь то, что начнем что на если вы мне не верите пора начинать сопля. Ой, еще зажали вас а теперь да ты волшебник. А это... Правда? Это силовое поле, через которое вы меня никогда не достанете. А вот я, если захочу, прилетит на вас. Батут. Скоро вам будет батут. Можно батут поставить? Хорошо, вот ставлю. Держи. Держи батут. Это не, это не мне нравишься, ты точно злодей, ты вроде делаешь все только хорошее, я так эту деревню ненавижу, работаешь 24 за 7. Ну, ненавидь эту деревню, зато когда я уничтожу эту всю деревню. А если ты уничтожишь магов, то тогда же ты не получишь силу магов. Я вот именно их уничтожу и заберу, мне только найти ты их знаешь, логово. Кто... Ты же не знаешь, кто они. А мне только найти ты логово надо. А ты логово... А так ты же уничтожишь логово. Нет, я заберу его себе. И уничтожу потом, когда заберу и найду эти кристаллы. Сопля. Держи. Сопля. Палочку мне Еще есть универы, тебе палочку? палочку. Советую стать лечения. тебе. Зачем? Зачем? Я так просто не сдамся. Просто так не сдашься. Тогда я использую доклинание телепортации. Вот тогда ты станешь. Зачем нам становиться на эту штуку? Олег? Где же Олег? Олег съел. Же. Олег. Где ваш дружок? Да. Не знаю, где он.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 Не, будете не... молиться потом в колени, Зачем? Ты мою картошку... не, не, знаю, не смей сюда подниматься. Иди спасай своих друзей, которых я посадил в клетку. Ну, если честно, все равно я тут Твои друзья сзади в клетке смотри. Я их не вижу. Вот они сидят. Ну, Привет. Я их не вижу. Привет, будем помаленечку их на... Вот именно то, что ему все равно. Поэтому И... помаленьку Ничего. будем отрезать И... вам по пальчику. О, нет. Раньше такой способ назывался. Как-то. А сейчас... Как-то. Как-то. Давай ты нам расскажешь теорию, как он... Да, как... Так, как... подождите, вы мне мешаете. Мы тебе, да, никогда мы никому не мешаем. У меня есть новый план. Итак... Подсадил этого недошлепу. И не теперь работает. надо идти. М Скоро Сейчас. я точно вдруг найду вдруг их базу. Вдруг сдох. Так, надо я не подпускать. понял. Что я с деревней? Не нет, не стой, полет. Что с деревней? У тебя что, скалероз, а? ты, ты, что что вон, это Я маг огня. Так, я не нет, понял, нет. что вы здесь делаете? И а что, что с моей раз. деревней? А, это ты тут мэр, да? Мэр. Я а, здесь это мэр. Ты что ты с моей деревней? Соп... Это не ты, не... сопля? Ты не сопля... Ты Мак, ты Мак, сьмы... ты Мак Тьмы, он здесь был? Да, да, он, нас... Не... он нас ищет. Это да, проблема. Нет, а, шапля... мы а я откуда знаю? Придется вас вытаскивать. Так, у меня есть да. одно заклинание. Конечно. Которое спасет меня и мою. Так, ладно, это Помогли, не работает. Ничем не так, держи, держи, держи, держи. будем вас спасать. Не зря мне сегодня дали. Так. Ну ладно, вторую новую. Это нехорошо. Да, нас еще бить. да. да все, не вью. А нас убить, это. Я да. деревню чинить? Конечно, а толку ее жить. уже чинить? А где мы жить будем? Что на улице? Да, вы ч ⁇ бомжи? Найд ⁇ себе новую деревню. Да, еще и платить за нее. Ну, да. а Мне я не виноват то, что ее уничтожили. Держите да, вам ударную да, волну. Да, едь, когда ты нас да, убить ты хочешь. Я нет. Ты знаешь, что ты просто Какой у меня есть топор классный. Один удар, а и ты труп. Нет, Ты, Ой, не ты нас убить хочешь просто уже поздно. Да, ты убить нас хочешь. Не я хочу я никого убить. Вот меня уже. Потому ты что не под разные костюмы. По-моему, нас уже правда. Вау. Нифига, ты открыл Бедный... Америку. Зачем ты бедных людей убил? Давай спрячемся а, в бункере, Олег. Классные эти книги. Есть. Вон наш Мы думали тебя утопили. О, привет. Я не знаю, мне так тут, тут подлетел какой-то маг. Мы, О, огня. боже, что с ней стало? Красиво. Вот, я понял, короче, я вот эту вот... Это что за книга? Ну-ка, дай мне... Волшебного... мне пред... по... как... он как-то в земле появился из земли вылез или а, он валял а он а? из он валялся резко встал такой крик что где я? я тут иду такой по земле он мне дает какой-то свиток с координатами и все ЛППС, короче, слушай, мы, мы ну, свиток земли, только координаты написаны а тут... ну-ка дай мне эту книгу Не -не -не -не -не -не -не. ну как книгу <плотный> мне гони Это... Так, это книга о червяке. Это же была книга о мире. Он мне сказал, что есть какая-то книга, и он ее потерял. И мне надо ее найти, чтобы узнать какую-то тайну. Какую тайну я без понятия. да? А я вы говорили их... магии? Нет, вот магия, пожалуйста. Я, я вот эти волшебные цветочки О, Волшебный кристалловый так надо прочитать Это в еда? книге так. Я, я пойду еще, а Волшебный направление заклинания, которого вы можете брать не заклинание требуется мана. Есть, это зависит от силы. Волшебные кристаллы. Обрешение маны нельзя создавать или, или уничтожить и количество заклинаний, например, мана, которая она распространена че... просто рассеянным, безусловно. Именно это таким образом черпция. и существует большая часть маны на по всему миру. Однако, чтобы мана была полезной, нужно быть сконцентрированным, либо естественным путем на протяжении тысячелетий, как в случае с кристаллами под землей или с искусственным, искусственно придуманной темой, не которая не произведена в книге. эффект заклинания. Часть мана. Заклинание. Эти кристаллы можно пополнять и ману на палочках но Зачем, это мама? же надо это да. так Нашел. я не знаю куда исчез маг он потом он мне он не сказал то что Нашел. вот этот свиток он тебе поможет И им сказали будь хороший будешь хорошим лидером, лидером. Да, лидер бесполезный, правда. По-моему, это книга лидер? о червяке. Кару, не знаю, может, мне надо отдать это кому-то, и может, это будет... Может быть, это фейковая мальчик -карри, мальчик «Карри Поттер», который вот, да... Мальчик «Червяк». ЛППС, я зву, как тебе звук. Ты офигел? ЛППС. ЛПС. ЛПС. Дай еду тебя, дай еду, дай мне еду. Ты хотя микроволновку стащил. Давай. Так она не жареная не трогать вот этих... мой картофель мою. Люди, Очень... Погоди, а в ты... да куда Я еще не ходил, но мне кажется Погоди, Вон в ту умею. сторону Я тоже умею, не думай Погоди. Вон в ту где-то так, куда-то вон там. Может, в ту? А? Или Может, в, ту... в ту. Подожди, Иди, туда куда-то. Да, на этом не заканчивайте. Всем, пожалуйста, на ссылки. подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Фрумикс. будем в следующей серии. Всем удачи и всем пока.